Жду не дождусь новых друзей. Сынок, ты цел? Коробки сами себя не поднимут, как и ваши челюсти. Все за мной! <свистит> Конечно. <свистит> Привет! Я Баоба из балбабска. А я Алан. Блин, тебе нужен вольт! Вот уже 17 лет он у нас главный по инопланетянам! Вольт, знакомься с Бау Бабой. Наконец мы узнаем, есть ли жизнь на Марсе. Интересно, можно ли ее зачучелить. За ними! Ты будешь моим инопланетным послом. Гости из космоса. В кино с 25 августа.